Повспоминаю, по тоскую, под желтоокой луной, И звездный воздух поцелую, прощаясь навсегда с тобой. Зачем тревожить дни былые, того, что было, не вернуть. Денечки наши золотые, давно седые, их забудь. Все обещания нашей встречи не стану больше вспоминать. Твои обманчивые речи не будут в душу мне плевать. Доверчивость сомкнула вежды, С обманом мне. не по пути, Там, где нет веры, Лишь надежды, любви, увы, не обрести. Прощайте, глупые мечтания, Любовь во лжи, слепая плаж. Прощайте, нежные признания, Любовь словесная, мираж. Повспоминаю, потаскую, Под желтоокую луной, И звездный воздух поцелую. Прощаясь, навсегда с тобой.